Так, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз у нас пришла сумка для принтера Canon Selfie для того, чтобы его хранить и переносить. Ну а в моем случае, то есть вариант использования будет немножко другой, чуть позже узнаете. Ну вот, поставляется в таком варианте. Внутри находится вот такая сумка. Так, ну и давайте смотреть, что находится внутри. Так, внутри находится у нас разделитель, дальше липучка для фиксации принтера, так, ну и есть кармашек для мелочей, чтобы положить туда. Так, ну эту сумку я буду использовать непосредственно для клетки камеры, которая есть на моем канале ну и давайте посмотрим как это все здесь разместится ну и давайте смотреть как уместилась клетка в сумке предназначенная для принтера для селфи -гана. все удобно компактно поместилось без проблем с ручкой полуфокус, ключи дальше бленда Резинка для фолло фокуса, направляющая клетка сама. Ну и тут верхняя часть. Внизу там нижняя часть лежат. Вот, бленды так называемые. Закрыли, взяли с собой и перенесли. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.